Здравствуйте, друзья! В этом видео поговорим про влажность воздуха в доме и влажность в стенах на этапе строительства. Сейчас начало весны и идут штукатурные работы. Вернее сказать, сейчас они не идут, уже как 2-3 недели. Штукатурка почти полностью просохла. Слой штукатурки представляет собой 100 мм по внешним стенам и 150 мм. По центральной перегородке сделана она из глины. По внешним стенам и в центральной стене на первом этаже сделана система отопления теплой стены. Теплый пол есть в прихожей и во всех санузлах. Про штукатурку и про отопление скоро выйдут отдельное видео. А может быть они уже есть на канале. Так вот, при проведении штукатурных работ влажность воздуха соответственно повышается. Она доходила до 45 процентов. Сейчас начала опускаться. Осенью была большая пауза, порядка двух месяцев, и влажность воздуха опустилась ниже 20 процентов. Соответственно, эта влага куда-то уходит. Давайте поищем ее в стенах. Так, тут в влажность все нормально. Горит зеленый индикатор. Влажность 9,3. посмотрим повыше. Мы на втором, находим, мы находимся на втором этаже в Эрки. посмотрим влажность на чердаке. Влажность на чердаке нормальная, за исключением периметра. Прибор показывает высокие значения у самого края, где э, периметр огорожен доской. Стоит воткнуть прибор чуть подальше на 5 сантиметров и влажность в норме. Если вскрыть эти места, то можно увидеть конденсат и грибок на доске. Напишите в комментариях, стали бы вы э, все это дело вскрывать и сушить или оставили бы так. ну Пусть типа само просохнет. Там, где периметр огорожен гринбордом, влажность в норме, так как гринборд является паропроницаемым материалом. Так как длина щупов составляет 270 мм, а слой соломы в стенах 350, то при тех замерах я не доставал до внешней штукатурки, внешней глиняной штукатурки здесь вот есть небольшое углубление сейчас померяю влажность здесь вот я уперся во внешний слой штукатурки и влажность составляет 11% то есть отсюда можно сделать вывод что влага конденсируется на деревянных поверхностях в самых верхних точках с вами был Зеленый Строитель. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!